Приветики, мои дорогие, вы смотрите канал Савайл Бс Сосов. Сегодня у нас с вами будет небольшая распаковочка. Я гуляла сегодня, забежала фикс прайс и наконец-то нашла эти несчастные наборы с мебелью, о которых мне говорила одна из моих знакомых подписчиков. Она мне говорит, О, беги в Фикс Прайс, беги в Фикс Прайс, там такие крутые наборы. Я, короче, пришла в Фикс Прайс, посмотрела, что там, и представьте, вообще какая-то фигня, короче, я думаю, что за развод столько времени потратила. Но оказывается, нет. Сегодня я совершенно случайно, без всякой надежды, забежала туда посмотреть, вдруг что-нибудь там есть. И нашла вот эти наборы, о которых она мне говорила. Они, кстати, очень прикольные. Сегодня хочу вам показать. Стоят они, мне говорили о том, что они стоят 199, но в нашем фикс-прайсе стоит 299. Но, ребят, может быть, цены 2022 года просто поднялись. И поэтому, скорее всего, просто да, теперь будет все стоить дороже короче говоря приступим распаковывать короче дорогие друзья коробочка это выглядит вот так значит ну я сначала посмотрела что здесь такое вот окошечко и подумала что ну наверное да вот так вот здесь все упаковано здесь несколько наборов вот несколько аксессуаров всего но ну, короче я посмотрела отзывы на, в интернете Значит, и на самом деле получается, что здесь вот все аксессуары, которые вот в этом домике здесь выставлены, они все должны быть здесь. Это очень круто, мне нравится вообще уже заранее. Вот, и я думала, что они будут продаваться отдельными вот такими наборчиками. То есть, да, хорошо, я куплю сегодня вот этот, завтра этот, послезавтра этот, потом я накуплю денег, куплю еще это и это, но нет, ребят, это все в одной коробке. Это очень классно. А вот этот сам дом, который здесь нарисован, он тоже там был сегодня, но я не стала его брать, честно. Я не знаю, хочу я его или нет, я еще пока не решила. Но если я захочу, то я его потом позже чуть-чуть возьму. Сейчас пока мне это... Ну, уже накладно. Я не хочу столько денег тратить. Итак, давайте его распакуем вместе. Так, ножнички. Ага, короче. Тут все просто. Значит, как это все выглядит, ну, во-первых вау, а, во-первых что здесь, это рояль, а, на самом деле странное, странное изобретение прозрачный рояль, я честно признаюсь, не очень понимаю на самом деле классно это или нет, но мне нравится что он прозрачный белый, хотя моя задумка а сейчас увидев его вот воочию я бы скорее пожелала его раскрасить скорее всего так и сделала давайте посмотрим что тут еще так здесь вот такой диванчик он кстати прикольный если посадить на него пэта все по масштабам очень даже подходит он достаточно устойчивый кстати как и рояль которого вообще не видно Ну, я бы его честно раскрасила пока не уверена в какой бы цвет ну, может быть, черным или... Не знаю, белые клавиши это точно надо сделать с черными. Потому что как-то это странно. Так. Значит, а что здесь? Давайте смотреть. Ага. Так, уже заранее вижу, что зеркало тут походу отлетело. Такс. есть где его скрыть? Или, он, скорее всего, он запутан. Вот, вот. Итак, ребята, это что? Это спаленка. Кстати, это уже известная мне кроватка. Такая кроватка у меня уже есть одна в другом цвете. Теперь я понимаю, что, скорее всего, у нас этого набора. Окей, мне это очень нравится. так, так сиди, сиди на кровати. Так, это у нас комод. Комод с ящичками, ребята. Сейчас посмотрим. Прикол, смотрите, ребят, классно. Ящички открываются. Огонь. Насчет качества, сразу говорю. Конечно, это ага, ага, это не Сальвуаниан Фэмилис и даже не подделка. Но, ребят, такое количество аксессуаров, мебели за такие деньги. вот Вообще, по-моему, класс. Там были еще другие цвета. Я сейчас понимаю, что надо было, наверное, еще и другого цвета тоже взять. Так, зеркальце достаточно мутное. Сейчас я гляну. По-моему, здесь... Мне так кажется, что здесь приклеена пленочка защитная. Нет? Нет или дат? Дат или нет? Непонятно. Да, ребят, смотрите, короче, защитная пленочка на стекле. Я ее снимаю, и стекло абсолютно идеально отражает. Просто идеально. Это очень круто. Среди вообще всех аксессуаров, которые у меня есть, это первый аксессуар, реально, в, у которого зеркало отражает как настоящее. Вы меня сейчас увидите. Это очень классно, но, короче, не хватает не хватает мне тут чего, чего не хватает, клея не хватает, надо приклеить. Короче, я приклею это все дело на двухсторонний скотч. Это очень круто, мне очень нравится это зеркальце. Так, здесь у нас книжный шкаф с полками, это рабочее место. Честно признаюсь, качество такое себе фе фе, -фе. Полки уж лучше бы были такими, чтобы можно было сюда что-то поставить, какие-то книжечки. Но с другой стороны, ребят, вот каждый раз выставляя аксессуары сальваниан фэмилис, нужно на полке все расставлять, у меня вечно все вылетает. И по поводу ящиков, которые очень туго открываются, вот я вам честно скажу, они открываются не туго, они не вылетают и более того, они не выпадают, что самое классное. Потому что как мне надоело вот это вечно эти ящики собирать, они у меня все время теряются. Книжки я также, как и рояль, буду раскрашивать. Чтобы они были разноцветные, красивые, я акрилом их всех раскрашу. Мне кажется, будет вообще здорово. Прикроватная тумбочка. Она, кстати, не пустышка. То есть, знаете, вот у меня были там, да, последний раз аксессуары. Тут с этой стороны вот такая дырень. Здесь все полноценная тумбочка. Ящички, кстати, тоже походу открываются. Да, смотрите, как хорошо. То есть качество. Оно, конечно, в заузках, но я и видела мебель гораздо худшего качества. Поэтому, если вот заусеница кому-то не нравится, вы боитесь, что вы поцарапаетесь. Вот я вожу. Ничего я не поцарапалась. Ничем. Ни пальцем, ничем. Очень здорово все. Вот это вот просто, если бесит пилочка для ногтей можно подточить. И там что-то кто-то там писал тоже какие-то в, в отзывах, что мол, типа они плохо открываются. Их надо просто разработать. Они нормально открываются все вообще. И цвет мне очень нравится. Смотрите, какой классный комплектик. Тумбочка. Так, это что? А, смотрите, классно. Это, короче, вот так вот э, стулик, кстати, стульчик очень симпотный, мне нравится вот двойной цвет, стульчик сюда к зеркальцу, и это креслице, не какой-то стул, понимаете, не стул, а именно, ну, конечно, тут вот это все надо почистить, я это потом сделаю, сейчас вот мне этим заниматься немножко некогда, но заусеницы я обычно отрезаю, отшкрябываю, что-нибудь с ними придумываю, потому что, конечно, это не дело. Так, вот, стой. Вот, отстри... Отстригу я потом заусеницу. Вот. Но, ребят, это рабочее кресло. Это не стульчик и не табуреточка. Это нормальное рабочее кресло. Очень классное. Но пэт, кстати, у него не помещается. Может быть, какой-то другой пэт. Но не этот. Но все равно прикольно. Как аксессуар, как мебель. Я оцениваю с учетом стоимости на пятерочку поехали дальше так ага. судя по тому что я вижу это кухня и она почему-то распакована ну, хорошо. Так. здесь у нас вот такая кухонька цвет конечно у нее Страшненький. Зеленый, с розовым, вообще жестко. духовочка не глубокая, но она открывается. она открывается. Вообще, конечно, кухня не нравится, честно. То есть, либо ее надо приводить в порядок. Смотрите, как жестко тут с пластиком вообще. Что, на нем? Катались с горки, что ли? Поэтому она такая долбаная так это у нас раковина короче цвет у меня вот, вот, и вот это вот да то что все это вот так разваливается это вот минус за это двойка цвет просто бе и для кухни и сочетание да сиреневый с мятным и розовый с бешено психическим зеленым как будто бы вы сбежали из дурки вот такой стол со вставками. Ну, честно, вот если у меня вот, хватит мозгов, как перекрасить такой глянцевый пластик, я бы это сделала, потому что мне это не нравится, Стучики тоже чокнутого цвета совершенно, ладно, короче, неплохо, но и нехорошо. О, кстати, знаете какой есть вариант, вот сейчас придумала, Всё, я придумала. Это будет у нас мастер-класс в следующем видео. Как испар... исправить говняные стулья. Так и назову. Так, поехали дальше. Это что такое? Это у нас что? Детская площадка? Так, открываем. Сразу что мне нравится. Мне нравятся эти кресла. Вот видите, меня. У меня есть подделка с Elvania Family из кресла. Вот точно такие же, только цвета другого. И я вам хочу сказать, что эти вообще ни колечко, не хуже. Посмотрите, какие они классные. Вот реально, они классные. Мне они очень нравятся. Это 5 баллов. Это 3. Это 0. Ага, смотрите, лошадка-качалка. Кстати, вот мне нравится качалочка. Она достаточно качественная. но как сказать, качественная. Короче, я надеюсь, что она качественная. Но она, смотрите, там она не пустышка, она не половинка, не плоская. Она объемная, нормальная, такая 3 d лошадка. Мне кажется, что здесь вот можно ей сделать седло яркое, нарисовать ей глаза, колесики раскрасить. И она вообще будет такая... Не конь-огонь, а конь такой зеленая трава. Ну ладно. Стоп, это мне надо. Так, это что такое? Это столик с зонтиком. Вообще хочу сказать, что вот весь этот набор, он такой немножечко на, ну, такой на, на, на три, на троечку такой, да, в, в целом. Но он вообще это неплохая заготовка для каких-то додумок. То есть здесь можно много чего интересного придумать. Вот я сейчас смотрю, да, смотрите, вот... Это тоже из рубрики, как из какашки сделать конфетку. Теперь главное не сломать, потому что я уже тут... Кажется, начала ломать, да, прикиньте, он ломается, а черт, он сломался. Ну и ладно, все, теперь это будет точно доделка-переделка, как переделать эту какашку. Прикиньте, я прям вот привозила и его отдолбала. Ну и ладно, это я исправлю. Короче, суть в чем, что вот здесь а, можно спокойно сюда приклеить какую-то интересную столешницу другого цвета. Такие синие, бок как бы нормально, палка синяя нормально, а столешница синяя мне не нравится. Они напоминают это дешевые стулья пластмассовые, знаете, в кафешках на улице. Вот так это выглядит. Прям фу. Поэтому сюда я однозначно буду врезать столешницу. Значит, сюда я сейчас впаяю шпиль металлический, сюда тоже. Хопс. И вот это все соединю. Это как бы вообще не сложно. Ну и зонтик... Такой пластик очень тяжело красить акрилом. Он скользкий. шкурка его шкурить, это тратить просто время. Может быть, может лаком для ногтей его покрасить. Я не знаю пока. Мне вот сейчас не очень он устраивает. Хотя в не сломанном виде он мне нравился больше. Ну да ладно, разберемся. Так, и качелька. Качелька-мучелька. Качелька-мучелька. Кстати, она качается. Мне там кто-то писал в комментариях, что она типа не качается. Нет, она качается и очень неплохо. Короче, нормальные качели, вот, сойдет, не блестяще. Так, поехали дальше, смотреть, что там еще есть. Ну, вот здесь вот во вкладке, смотрите, значит креслиться. Так, это достать. Креслица мне нравятся, они, кстати, очень красивые. Они реально очень красивые, мне нравятся эти кресла. Цвет бомбический. Все, ничего тут не прошкрябано, поэтому можно посадить. А здесь, здесь, короче, ребят, обратите внимание, что стол приклеен скотчем. Будете его снимать не сломайте себе ничего. Ну, опять же, вот, все в царапинах. Он такой как бы... Могли бы и по... Вообще, ладно, за такие деньги просто блестяще. Блестящие. Очень хорошо. Это у нас гарнитур. Диванчик. Креслица. Вот этот набор мне реально... вот Гостиная мне реально нравится. Так. И что тут еще осталось? Это ванная комната. Ладно, цвет неплохо. Напоминает сантехнику времен каких-то 80-х. Реально 80-х. Как будто бы это, короче, из хрущевки, короче. Из хрущевки старой, задрипанной. Гарнитур. Вот, цвета просто, просто помоечный цвет. Какой-то. Ладно, вот, ну мятный, красивый цвет. но почему сканореечно? Вот они вместе вообще никак не сочетаются. Сделали бы сирень, было бы, вот как красиво, да? Нет, нужно вот. Слушайте, но рабо... наборы, кстати, вот я в интернете смотрела, все цвета разные. То есть это мне так повезло, что у меня, короче, душевая мне реально очень она нравится. Только она почему-то с петлей. Может быть, ее куда-то надо повесить, я не знаю. Мы сейчас сюда отправим нашего красавчика мыться, и он сюда нормально реаль... ребята влезает. Ой, отпустите меня отсюда. Короче, короче, душевой кабиной я довольна. Раковина это вообще сельпо. Но здесь опять же защитная пленка, и здесь нормальное зеркало. Сейчас, если у меня хватит сил отковырять то я отковыряю и вам покажу. Э -э. Ну, видно, что пленка, она вот прям вообще царапулька, царапулька. Все пошло. Все, видите, вот. Идеально хорошее, ровное зеркало. Поэтому, если у вас есть похожий набор, ребят, вот идите, отковыряйте пленку. Вот так это должно выглядеть. Смотрится шикардос. Так. Ну и, конечно, что Тубзяк. Тубзяк. Вот. Все дело сделано Канализационной трубы нет У нас все по наружку Так, все, коробка пустая Все распаковали, что-то сломали Ничего нормального, все починим Кстати, насколько я понимаю Это единственный аксессуар В синем цвете В этом наборе А что там с ним было? А, вот а, подождите, стоп, нет, еще вот этот. качель. Качель, качель, качель. Короче, все, что для улицы идет, оно идет вот такого цвета. Ну, цвета, конечно, бешеные. Вырвиглазные. Могли бы как-то они по-другому немножко это все оформить. Например, там зеленый с желтым. Фу. Короче, просто лучше без зеленого. И желтый тоже какашечный цвет. Ну... Но... Короче, пишите комментарии, мне интересно узнать ваше мнение о том, что вы думаете по поводу вообще всех. И ладно, все, мне все нравится. Блестяще, просто блестяще. Еще раз показываю вам упаковку. Вот так называется, play the game. Play, play the, the, the game. Так. Ладно, это шутка. 6+, кстати, вот это реально 6+, потому что для детей и младше это... Ну, не знаю, мне кажется, слишком много мелких деталей. Так, что тут? Игровой набор мебель для кукольного домика. Кукольный домик продается отдельно и он в продаже тоже есть. Если вы... О, смотрите, вот, кстати, мой набор на, на коробке нарисован в таком же цвете, как я. Кстати, да, смотрите, на коробке цвет мебели соответствует... Мебели внутри. Кроме рояля. Рояль персиковый. А у меня белый. Ну ладно. Белый мне нравится. Так и что здесь еще? Да, вот смотрите, гостиная. Это что у нас? Это кухня. Это у нас спальня. Это детская. А, это детская, понятно, нужен был перевод. И ванная комната. Все как нарисовано на картинке сзади, на коробке, так оно и есть. Вот. Поэтому спасибо вам, что разделили самое счастье от разбора этого потрясающего комплекта. Думаю, что вы в таком же, в таком же счастье, как и я. Вот и ребята, мне интересно ваше мнение по поводу этого набора. Может быть у вас уже он тоже есть. Буду признательна вам за комментарии. И короче, если вам понравилось, а я надеюсь, что вам понравилось, потому что не зря же я старалась, пожалуйста, ставьте лайки вот там в уголочке, пожалуйста, пожалуйста, поставьте мне лайков. Мне очень грустно без лайков. Я их очень хочу. Вот, и если вы еще не подписались на канал, подпишитесь на него, потому что впереди у нас много-много всего всякой всячины, много мастер-классов, будем много чего делать. И, короче, ребят, до новых встреч.